Беларусь стала первой в мире страной, где бизнесменам разрешили заключать контракты на виртуальные деньги. Александр Лукашенко сегодня легализовал криптовалюты. Как будут проходить такие сделки, разбиралась Дарья Харькова. Этот интернет-магазин первым в Беларуси перешел на новую систему расчета. Автозапчасти здесь можно купить за криптовалюту. Цена в белорусских рублях пересчитывается по курсу криптовалюты а на одной из криптовалютных бирж, которая существует, пересчитывается в ту криптовалюту, которую хочет оплатить клиент. И со своего электронного кошелька он может перечислить эти а, деньги. Чтобы торговля была законной, раньше 1% покупки клиента оплачивали белорусскими рублями остальное токенами сейчас виртуальными деньгами можно рассчитываться полностью блокчейн майнинг и криптовалюта отныне эти термины закреплены в беларуси законодательно декрет александра лукашенко о развитии цифровой экономики стал первым в мире документом который узаконил новейшие финансовые инструменты и теперь белорусам предстоит разобраться как это когда контракта на бумаге нет но его условия уже не нарушить Президент признался, ему тоже было не просто вникнуть, но чтобы привлечь в Беларусь мировые IT-компании и удержать в стране молодых специалистов, пришлось разобраться. Скажу по народному, я повелся на ваши все предложения, порой не вникая в некоторые, потому что мне очень долго придется разбираться, чтобы вникнуть, честно вам скажу, и многим в этом зале. Но есть у нас продвинутые люди, которые уже подумали, как этим заниматься. Я подумал так, но ну у нас сегодня этого нет. Если что-то будет хорошее, в плюс. Юристы-разработчики декрета уверяют, популярными станут смарт-контракты. Письменного соглашения между партнерами не существует, но за выполнением договора строго следит компьютерная программа. Та страна, которая первая введет в правовое поле, а на сегодняшний день это Республика Беларусь, та страна может аккумулировать у себя людей со всего мира, кто интересуется, занимается этими технологиями. Чтобы привлечь бизнесменов в Беларусь, недавно президент подписал сразу несколько документов, которые упрощают работу предпринимателей в какой бы сфере они ни трудились. Дарья Харькова, Ольга Забелич, Вадим Трусов и Кирилл Пасмурцев, Мир 24.